Дальше я, конечно, хочу пригласить вас к нам для того, чтобы под контролем специалиста вы могли этот комплекс осуществить. И опять же, мы гарантируем того, тот результат, который будет. То есть мы можем его гарантировать. И эту гарантию позволяет нам давать наши пациенты, которые вот каждый день, каждый день они перед нами. Профессионалы – это тот, кто дает результат.